ну сначала вообще с подкупками нормально было, то есть подходил, общался, ну да, там может были какие-то вопросы, там, что говорить, вот. а потом что-то после нескольких негативных реакций. Каких, э правильно вот. я понял, что они сказали, будь проклят! ну там нет, нет, было а такой, не было. Не ну, нет, ну было такое, что в темноте. Типа игнор какой-то, такой, типа, блядь. Ну. Ворочит лицо вот это. вот. А mm. может, у нее нервный тик просто ворочит mm. лицо все время. Вот. Я И потом это как-то чуть-чуть меня, короче, приспустило. В чем это... негатив, Андрюха? Это важно. Я сейчас вам просто объясню, правда ли это можно так считать или нет. То есть, мне кажется, когда говорят, пошел. Смотри, мне классно смотрел. Пошел. Ты, ты, да, ты, ты, нахуй. Вот это, наверное, негатив. Все остальное здесь не надо считать негативом. У вас есть какие-то незавышенные ожидания. То есть вы считаете, что как только вы подошли, она должна просто вот так вот, блядь. Ну, привет. Не будет. То есть будет, как и нет. Я, истории, кстати, вчера как ты рассказывал, что они, Я То подхожу, они негатив, не там, не хотят со мной говорить ну я это воспринял в общем как негатив это уже сейчас отдельная часть нашего разговора То есть, как <связать> они говорили, что они говорили? ну реакция такая, типа я обращаюсь там, привет да, она просто смотрит на меня и молчит я говорю, привет может она охуела какой-то красный? да нет, ну... просто такая думает, господи, правда что <связь> ли? <связь> она так охуевает с таким лицом может <связь> у нее проблемы, может у нее там, не знаю, воспаление ну лица, я не с погубой типа иду, да, допустим я там как говорю, типа, чёрт-чёрт-чёрт, э, типа, говорить, не умеешь типа, разговаривать, ну, типа, угорая, и такая вторая, типа, вот так вот, типа, ворочит лицо. Ну, ладно, ты же с ней не в этом. Тут... То есть, ну, всем а кто-то кто с ним был вчера с апротином просто. Да. Были? Да. Да, что, нормально? Ну, что, Нет, ну, да. как бы, у тебя все нормально, просто тут сейчас реальная тема именно твоя про завышенное ожидание. Ты думаешь, что они должны там как-то отглазать. Ну, да, я и как бы... Подожди, ты сам представь, что тебе подходит какой-то незнакомый человек, и начинает с того коммуницировать. Ты же не будешь ему там улыбаться, лбаться, или как ты классно реагируешь. Ты стандартно себя ведешь, как в обычной жизни. Она вот он себя так стандартно ведет, как в обычной жизни. Такая она телка тебе попалась. Да, ну, а с... еще с... какие с... были негативные реакции? Когда уже общая практика закончилась, когда ну, просто сами подходили, я вообще не мог подходить. То есть, что ты подходили... с этим сделал? Ты позвонил кому-то из нас, а, саппортом, я не знаю. А, было такое, что, там, допустим, другие подходили, меня это еще больше расстраивало. Вообще... Была мысль, была мысль о том, что, я типа заплатил бабки, типа я не могу даже подойти, я просто вот это все разогнал себе. И под конец дня я был просто вот, дерьмо, короче. Я в супер в новом настроении был. Не, я в супер не был, в это настроение. вопрос о негативных реакциях. То есть, как бы, у нас есть особенности нашего менталитета. То есть, в Европе, в да. Беларуси, короче, где-то там в Украине, то есть, там все уже более как-то лояльно женщины к вам относятся. В той же там, Европе, я заметил, что они, прям, в большинстве все осталось же о oh, типа ну и покуй на вас, как бы, Просто они так э, научены. Здесь ничего удивительного нет в том, что вы идете, и говорите, привет она ты, Тем более как Москва сама по себе, она еще более в этом плане, здесь как какой-то очень большая концентрация приезжих девушек, которые еще позавчера саратовская. А сегодня она уже здесь. Вот, и если они так реагируют, это скорее проблема в них. Но, понимаешь, когда к тебе подходит человек, говорит тебе что-то хорошее. И реагировать на это, типа, ядом туда плеваться или говорить, там, не знаю, ебись, ну, крайне нелогично. Вы себе напоминаете, когда ты пойдешь в этот раз и на тебя, там, негативно, как тебе кажется, реагирует бля, это с ней что-то не так. Я Хотя, может раз... быть, и ты косячешь, но на данном этапе этого тренинга тебе <к Russ> уже виднее думаешь. Что это, что? это пчелы неправильные. Я работают. больше расстроился даже не за негативных реакций, а за то что я перестал походить Типа, вот просто у меня начало появился затык, я просто вот... Вижу, не могу подойти, то есть как будто я с самого начала начал. Надо с этим было что-то делать, здесь для этого и час, да, телефон, для этого есть саппорт, как-то ты звонишь, пишешь пацаны, что делать, ты бы, если бы мне позвонили, ты бы сказал, давай на видеосвязь, выходи, ну, ты вышел на видеосвязь, я говорю, давай, показывай мне, женщине пришло, и я был бы тут, ну, то есть это было бы формально, но в марафоне эта штука как-то работает, он с Диманом я, не будучи, где это ты живешь? Магнитогорск. Магнитогорск. ни разу не бывав в Магнитогорске, я прогулялся по вашему торговому центру. -то. Правда, пусто было, но это та отдельно. Там, там как в пещере просто. <сíck> <сíck> <сíck> вот, по поводу негативной реакции что еще. То есть не надо ждать, что они будут в этот момент доставать шарики из сумки, короче, подожди, и сейчас устраивать салют и так далее. Если она в принципе как-то разговаривает, там может чуть-чуть улыбается, а если еще и задает там ответные вопросы, это вообще в принципе уже хорошо. И у нас есть специальное задание «пошли меня нахуй» оно называется, но ну, это для отдельных экземпляров, собравшихся здесь, когда люди говорят «она да пошлет меня нахуй». «Да она пошлет меня нахуй». И когда меня вот это надоедает слышать, я говорю «окей». То есть человек идет и просто подходит к девушке говорит «привет, пошли меня нахуй». Да, это унизительно, как бы, но ты сталкиваешься с тем, что еще и, как бы, мягко говоря, не каждый соглашается. Не это, не просто Нет, это просто сейчас да, не будет меня не разъехать, это просто пример для других людей. И надо откуда, чего-то сверхъестественно. Не знаю, если это унизительно, а некоторые из вас приходят очень счастливыми.